Раки не до кое-как. Неприветливая, словно пропоится на голиках. Или как Из крадущейся кареты ППС. Бары глаз бестячит, что копеты. МНД. С подпирает новостройки костыли. Все та черная девятка разрезает пустырь. Работяга тащит гор, что тарантул кокон. Человечет ребуха в фоторамках окон. Я пройду, как по Манхэттену, по улицам восточного. От солнечного света не прячу лица одежды. Дети спят в колясках, укачанные рессорами, Все мы одноклассницы рядышком нарисованы по Улицам буду по парнацию, я позволю обмануть тебе каждому оборванцу До одарю в подворотне. Я буду бухать идут, И бомбу, и вода родную тебе на грудь. Моя родина, моя любовь, вид из окна. Мон и городок, Влади серого, с Моя родина, моя любовь в каждом окне. Задаты трущоб улыбается Мне Моя родина, моя любовь, вид из окна. Мон и городок, Влади, серого, с Моя родина, моя любовь, где я не попал. Читаю стихи автомат Наши люди на войне, наши люди на тюрьме Я помню поминут на понедельник в октябре Как я собирал на взятку розовому менту Боя, что паре десятку, как кенту. Другой братан сказал, что ему неху выбирать Уехав на войну, он уехал умирать А я остался здесь, птицоговоруном Испуганным ребятком за пластиковым окном Мы выглядим, как ровесники в вагоне-ресторане За соседними столами, нечаянные сотропедники Помнишь, ты умерла, и мы твое мясо ели Что пахло как бум, и я, забытая в мавзолее Потеряна в халдее, что куда он привык, потея холодея складился, проводник, я в любви рассыпаюсь Громко и без стыда тебе в вагоне-ресторане Поезда в никуда мама. Моя родина, моя любовь, вид из окна. Мон и городок, платье серого с Моя родина, моя любовь в каждом окне. Задаты трущу полыбаются. Мне Моя родина, моя любовь, вид из окна. Мон и городу дух, серого с окна. Моя родина, моя любовь, где я не в папа Читаю стихи в томах.